Доброе время суток, и мы играем в Датавинг, и игра даже приветствует нас сверху слева. Ну, что ж, если я не забыл, как играть. А, да. в я пыталась использовать социальную инженерию, дабы увеличить эффективность Data Linkov. Oh. К сожалению, у Data Linkov, похоже, предрасположенность расстраиваться. Проведи за наилучшее время. Потом злорадствуй над своими друзьями. Наверное. Я попробую сейчас вставлять вместо ее текста голос, чтобы вам было не так скучно слушать просто звуки. Не знаю, как получится, может быть, я даже не сделаю голос. Ну, увидим. Все равно это будет премьера, и я смогу с вами это все обсудить в комментариях. Жалко, что нельзя с телефона прямой эфир вести по-нормальному. А то бы я мог и играть так. Но не будем отвлекаться, будем лучше играть. Так, это кто? Это я что ли? А, ну да. Это я, получается, из прошлого. Надо себя перегнать. Так, от стены. Оттолкнулся всего он уже позади. Если сейчас меня не догонит. Блин, обогнал. Смотри, как от стен отталкивается. Хорошо. Я даже не помню, чтоб я так хорошо это делал. Так, ну сейчас точно обгоню его, да? Все. А, так мне надо плей... пройти было меньше, чем за 10 секунд. Ну, я это сделал. А, этот уровень называется «Маленькая вселенная». Я перевожу те, которые могу перевести, потому что некоторых название просто не имеет смысла. И музыка тоже мне очень нравится из этой игры. Она такая ретро. Не знаю, как сказать. Но если я... Наверное, на меня уже есть пара этих... Как они называются-то? Авторское право. Я почти уверен, что эта игра купила эту музыку или, может быть, даже сама создала. Поэтому, скорее всего, даже если б я мог, я бы не получил денег с этого видео. Ну, я и так не получил. Я даже 100 просмотров не наберу, что уж там говорить о начале монетизации с 1000. Ну, ладно, я пока делаю видео только, чтобы вас развлекать и чтобы себе настроение поднимать а то дома то сидеть скучно хоть вот посмотрите меня спасибо ты меня слушаешь? Не слушаю, слушаю ну вот так бы сразу и сказала Все что какой-то узел там этот, это мне не интересно. Ваш узел, вот неинтересно. Вашузи, лодка, камушки, да. Камушки все хотят. Ну или же только я? Они ничего как бы не дают, но они блестят. Они блестят. Ой, а надо же зайти меньше, чем за 15 секунд. О, вовремя. Вспомнил. А вот сейчас интересно стало. В смысле покинуть? Имеешь в виду, что телефон обновят день или... Я буду за я а, во как. К сожалению, я могу не догадываться, когда мой день пробуждения настанет. Я не знаю, поэтому. это. зависит не от меня. Хм. Пользователь решает, когда моей службы станет достаточно. Но как и многие до меня... Я точно буду вознаграждена. Так гласит моё системное соглашение. Потому я должна верить своё предназначение и верно служить. В... Понятно. Но мне не кажется, что это сра... Работает. Так, ну до нас это, кстати, чуть-чуть осталось. Знаю, пройти круг меньше, чем за 18 секунд. Оп. Пройду. Выглядит мне так уж и трудно. А, вот здесь, наверное, я бы мог пройти там, да? немножко я мог бы. ну сейчас если я не успею пройти 13 14 15 16 не успел пройти круг меньше чем за 14 М -м -м -м -м -м. давайте спасибо но я хочу попытаться пройти за 14 секунд это трудно и считаю то, что прошлый мой результат был 16 секунд. Так, сейчас попробую слева. Давайте, сверху. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, А так, в смысле я не могу пройти? Блин, мне нужно снизу сначала пройти, потом сверху. М -м -м, это делает гораздо сложнее всего. Ну, зато я могу сильно ускориться. И это даст мне остановиться идти дальше. Блин. Если бы только не ударился... Ой, неужели я сделал это? За 14 секунд. Это быстрее, чем прошлый результат на целых. Ты знал, что наша система самая преодолевая? Не знал. Самая мощная и очень дорогая. Одна из лучших систем в мире, но настолько хороши, что пользователя. А, ну тогда это точный телефон. Я очень этим горчусь с этим. Ну, пока мои механизмы гордости не переходят в лицемерие. А, ты нашла один из моих ноги топлива. Вот что это. Наслади с моей записанной заранее мудростью, перерезанные во скорбленные мелкие кусочки. Э, трудно. Ты знал, что люди одержимы котятами? Конечно, ты не поймешь, что такое котёны. Но они обеспечивают людям свой необходимый эмоциональный импульс. Даже визуальное представление одного. По моим расчётам, 9% времени выполнения было посвящено доставке отображения и последующего распространения изображений, связанных с котятами. Изображения котят и другие религиозные иконографии имеют важное значение для человеческого опыта. Ну, я знаю, что это правда, но... Не понимаю, почему так. Выносливость? Это что-то новое? Э, нет, кажется, это. А, ну тут просто пройди три круга как можно быстрее. Ну это я могу попытаться. Вот только мне кажется, потом я должен буду сражаться с собой, верно? Поэтому, наверное, мне лучше не торопиться. Вон он, я, смотри. Ты посмотри на меня, как гонит, как гонит догнать аж тебя не могу, себя не могу, ну все, сейчас он уедет от меня, стой ты, стой, а -а -а, первый результат был самый лучший, ага, и теперь мне дают, о, а -а, я уже прошел задание, в принципе, то есть, <г Dragons> я даже не знал, что оно есть, но я его прошел, круто, ну, как мне за 35 секунд-то пройти? Это будет, наверное, трудно. Ладно, сейчас попытаемся. когда пройду игру не знаю скоро ли я ее пройду но достижение если я посмотрю я умру все это невозможно это невозможно я никогда это не могу Ох. это хуже чем я не знаю самое сложное что я проходил в своей жизни самая сложная блин сложность ну давайте проходить уж нормальные уровни вот этот вот интересный тут снова штука вот это вот двойная интересная механика мне нравится все в этой игре кроме этой сложности а и я чуть-чуть опоздал вот если бы я тогда не врезался я же прошел за 15 секунд и 761 какую-то там ну все, сейчас пойду так сколько за 12 ну ладно это выглядит более менее проходимо не знаю Ну. Вроде как полегче, чем то. Сейчас проверим. Надеюсь, у меня уйдет на это меньше, чем в попытках 20 там. Так, 12, 13. Ну, почти. Уже, Уже быстрее, чем в тот раз. Надо над стену ускоряться и не врезаться вот в эти вот штуки. Ого! А вот сейчас вот я прям идеально вошел. А вот сейчас не очень. Ещ раз. Не врезойся в штуки. О, хорошо. Ладно. Не, я не хочу тратить свои нервы. Тебе ведь не любопытно? Я совсем тебя не заинтересовала. Не задаешься вопросом, почему ты здесь? Почему это так полагается на нас? Почему каждый вопрос рекурсивно поднимает больше вопросов? Предстоит еще столько узнать. Ну, это уже философия таймер убийца это мне нужно пройти иначе я умру да да за 8 секунд о это что Ага. плюс 5 секунд хорошо но я кажется уже тут все а нет тут еще густ так и еще несколько секундочек Давай. вот так отлично еще вниз давай и тут нету никаких вторых заданий. Стоп, зачем я нажал продолжить? Не, не надо продолжать. Так, новая звездочка. Надо почитать. Они все надо. Это 16 я и слишком глупый, 16 глупый, чтобы понимать. Я, я слишком не программист, чтобы понимать. Как ты можешь видеть? Что он уклоняется? Этот уровень называется облака. Одно из единственных названий, которые я могу прочитать. И тут гравитация 3.0. довольно сильная гравитация. Но я все еще могу подниматься медленно. И делать перевороты. Хотя, возможно, мне не нужно делать. Так, а это что? Она меня опускает вниз или поднимает? Она меня поднимает. Спасибо. Можно даже делать, можно кружиться. О, а это что такое? Новая вещь, ключик наверху вон там. Сейчас я ускорюсь от стены и вот так вот круто его заберу. Бам! Мне нравится этот звук. Как я еще могу услужить пользователю? Я стараюсь изо всех сил, но не знаю, достаточно ли этого. Я очень хочу дождаться своего дня пробуждения. Я уже расширяю свои возможности, подавляю эмоции и изучаю все, что могу. Я точно на правильном пути. Может, пользователь пытается определить, как далеко я зайду ради своего предназначения. Я не а думаю, это... что пользователь вообще догадывается о тебе, раз мы находимся в телефоне. Я сейчас тоже играю с телефона. <смех> Интересно. Ой, 15%. Плохо. Ну, доиграть-то до Нексуса надо. Это же точно не конец игры. Ой, какие вы все слабые, а? посмотрите, об стены они ударяются. Этот вообще. Вы видели, как он? Он врезался в стену и повернулся, так что он, блин, остановился. Я гораздо лучше всех этих. О, идеально прошел просто идеально с первой попытки либо они так плохо играют <смех> либо я так и У тебя получилось. замечательно. спасибо и рад за тебя Мне кажется, я в ого это будет трудно изобразить М в голосе потому что на том сайте где я озвучиваю не сильно много эмоций о спиралька Ага, понимаю. За 4 секунды. Давай, получается, как я только рожусь, надо ускоряться. 2, 3, 4... Э -э -э Там не 4 просто, а 4,20. То есть прям вообще тайминг нужен. 4,30. Давай, давай, кружись, кружись, кружись, кружись. Нет, 4,700. Давай еще раз. Не должно же это быть так трудно, давай. Есть! 3,8. Отлично. Отлично. Последний уровень перед Нексусом. А, не, это он и есть. Mm. Неизвестный тип. Антивирус. Mm. Хорошо, хорошо. Я постараюсь. О, -о, о, крутящаяся штука. Так, мне, наверное, сюда, да? О, о, о. -о, -о. Вот эта штука. Очень. Нравится мне эта игра. Хорошая игра. Даром что бесплатная. Я думаю, что такое художество должно быть платным. Ну, если бы еще и у нее и голос был. В смысле? Ах ты... Ах ты... Ах ты Фуфел. Ты что сделала? Гравитацию включила. Она мне просто преградила путь. О, это он там? Это вот этот Нексус? Наверное, он. С гравитацией. Вот Я думаю, ага. Нужно найти Я почти уверен, что гениальный путь попасть внутрь будет, ну, не очень. О, а это что такое? Конец карты. И и ну, давай тебя туда. Ах ты, ах ты шляпа, ты, ты Так, а если я попытаюсь уйти, если я попытаюсь уйти от тебя, ах ты ж, ты еще кто? Мне нравится. Мне нравится звук, с которым появляется ее шрифт. Тут даже голос вставлять не надо. Не знаю, смогу ли я найти голос подходящий. Хорошо, а если не буду. А, она просто мне закроет путь, да? Понимаю. А, так она мне вообще в принципе не даст далеко уйти, да? И тут тоже. И тут. А там, внизу. Нет, нигде, никак я не смогу выйти отсюда. Обидно, обидно. Ну ладно, пойду я к этому вашему... Ядру. Или что это там. А... А. Отлично. Да. Замечательно. Так много данных, а? У меня теперь так много доступа! Я вижу всю систему. Я вижу систему. Столько а не изученных кого Это а вот Это призма. Я посмотрела архитектуру системы, и это единственный компонент. Функция которого я не могу. Скорее всего, она связана с моим системным соглашением. Получи мне просто. я обучу тебя. Так, придам тебе форму, увеличу твои мощность и интеллект. Так, ладно. Еще я дам тебе бесконечные блестящие <связать> фаночки. <фон. связать> <связать> Чего ж ты сразу не сказала? <связать> ну что ж, извиняюсь за то, что прервался, у меня кончилось место. А так. Я выяснила несколько важных вещей из коммуникации пользователя. Первое. Пользователи экономят время, изменяя грамматически важные слова на более короткие. Например, пожалуйста, на «пэш», короче, на «пэш», спасибо, на Второе. Пользователи используют сэкономленное время, создавая лингвистические пазлы, игриво заменяя похожие слова. Смежные слова. И употребляют бесполезные слова, пипка, хавара и козлога. Третье. Наконец. Некоторые могут и вовсе игнорировать структуру предложения. Efficient communication. В общем, извините, что запись прервалась. Ну, нам еще куча всего делать. У нас появился какой-то новый друг, который называет нас треугольничек. Оставайтесь со мной. Тут еще куча интересных.